Вас не устраивает жизнь, которой вы живете сейчас? Вы в финансовой проблеме или, может, вас не устраивает ваше тело? Тогда начните уже что-то менять. Я всегда советую молодым людям, начните день с прекрасного утра, перестаньте лазить в ваш телефон в первый час после сна. В первый час ваш разум еще чистый, устройте пробежку, почитайте книжку или помедитируйте, но не берите в руки телефон. Утром не думайте о проблемах, о них вы подумаете днем. Ведь как день начнешь, так его и проведешь. Перестаньте тратить ваше драгоценное время для просмотра ленты ваших друзей. Не будьте зависимым от социальных сетей. Лучше развивайтесь в том направлении, которое вам нравится. Поверьте мне, спустя год вы будете жалеть, что не начали что-то менять еще год назад. Нет худшей боли, чем та, которую испытывает человек, не достигший желаемого по причине собственной лени. Причина, по которой многие не успешны, только потому, что они недисциплинированы. Мотивации хватает у всех, но дисциплина – это то, что не хватает во многих из нас. Мотивация поможет вам начать, а дисциплина поможет вам не оставить начатое на полпути. Кто из вас начинал пробежку и через три дня уже перестал делать это? Наверное, каждый из вас узнал себя. Так вот, успех достигается путем постоянства и усилий. Неважно, что. Но вы должны делать это каждый день. Вот зачем важна дисциплина, чтобы делать это каждый день. Каждый божий день. Я не могу помочь вам, если вы сами не захотите этого. Вы должны полюбить дисциплину. Говорят, что привычка формируется за 21 дней. Но похоже мне придется дополнить это тем, что если после 21 дня ты пропустишь хотя бы один день, то ты нарушишь дисциплину. Сформируй в себе привычку, не пропускать ни одного дня твоя жизнь только в твоих руках. Я верю в тебя, и ты поверь в себя. Если тебе понравилось видео, то обязательно поставь лайк, поделись с друзьями и подпишись, чтобы не пропускать новые видео.